Наверное, мало кто знает, почему лоси начинают чесать свои рога в августе, в июле. Сейчас я нашел, короче, задранного лося. Его задрал медведь. И я срубил его на и рога. И вот смотрите, ребята, почему. Вот изначально у лося он осенью сбросил рога. Потом у него вырастают вот такие вот ворсистые рожоночки. Смотрите, его кусают мухи. А вода, овод, почему он прячется в воду? Вот такие вот дырочки образуются у него на рогах. Вот это вот уже счёсано всё получается у лося. Потом у него образуются вот такие вот сильно большие дырки. Вот здесь вот сидят опарыши. Они его выгрызают рога. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, вот видите, вот это вот живой парыш. вот, смотрите, вот он торчит, сейчас, сейчас паузу наставлю, поставлю, вот продолжаю показывать, смотрите. давай сука. Видите? Вот он И такие вот червяки его ебут Лосиные рога Вот видите Вот второй рог Это трехгодовалый лосик был Короче батарея была у меня севшая Я щук ловил на речке И получилось так что я не смог заснять тушу лося Которого задрал медведь Вот видите Он уже видать где-то их ломать пытался Рога вот. Такие дела. Страшное дело, блядь. Не дай бог попасть под медведя. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал Fisherman Hunter.